Оно тебе надо? Ай, ну купи, ай, ты хочешь деньги <серква> мне <меня> дома отдашь. <серква> так, мы после церкви зашли, в <серква> фикс прайс. Не <серква> <И> купили свиньи, <серква> не купили, да. лизун. И купили Эй, лизунов. лизунов. Возьми, возьми, я тебе <серква> деньги дома отдашь. Так, хотел Максим накопить деньги на топор, <серква> но его соблазнил какой-то лизун, даже два. И Рому соблазнил по 51 рублю. Так что, у меня куча денег. У меня 1350 рублей. Ну вот, а дашь мне 51 Ой. рубль потом. Ой, до да тебя попал мой лидор. Нифига его как много. Так, а толя пошел покупать себе тоже что-то. Он там пошел. Кого? Воду-то. Воду-то мы забыли. Воду Мама, они а. есть. Ладно. Он Еще мы купили воду. Сейчас да, пойдем в Чикин. Ну, туда водички. Но там они всегда пить хотят, купили воду. Почему? Купи. Почему нет, ты не хочешь? Я на наушники куплю А ты на наушники? А сколько Куп. они тебе стоят? А Я не, не знаю. знаю. А у меня уже есть. Ну, зайдем тогда в этот э, в магазинчик и посмотришь сколько стоит. А что? А. Купи указку, будешь с котиком играть, он будет за ней бегать. Мам, да что? А. а я почему не, не захотели яйцо динозавра? Почему? Потому что его надо просто в воде держать, и ну, все. Ну, и держи. Яйцо просто положил в воду, и все. И смысла нет, да? А указкой да? можно хоть с котиком играть? Все равно, Она, наверное, недорого стоит. Указка-то? Да столько же стоит, 50 рублей, наверное. Так, что тут происходит я, у вас? Я еле запихала его обратно. А, он вышел за пределы, не хочет возвращаться? Ну, я его туда запихну, мне купить 51 ну, рубль. Купите. На тебе карточку, Толя. Возьми карточку мою, которую знаешь, что этот кот. А Нет. Вот так вот, смотри. Берем баночку. Это, как... Это банка с краской, типа. Выливаем ташку. Можно сделать антистресс, бабушка. Вот там она такая сетка. Тут еще шарик, один шарик, и, а сетку дома взять, такую сетку от картошки, с квадратиками которые. Главное, он не испачкался, то он не будет, будет странно. Купи себе тоже такое, она тоже прикольная, только разных пород. Смотри, бочка, бочка, бочка с краской. Булька, булька. Это бочка с нефтью. Такое ощущение, что это нефть. Да? Буль. Что ты купил? Как а, это? Указку. Лазер... А почему у меня вот этих штучек много? А, это на всякий случай вдруг это потеряется. Покажи только. А, вот. Они, наверное, разные рисунки. Нет, это не рисунки. Это лазерная указка. Это лазная Разная лаз, лаз, лазерная короче, будет другая это а, мы, а, мы, а мы положим обратно да. Все, пойдем, это похоже на бахню с нефтью а это... Так, это мальчики купили это на свои тратим. личные заработанные деньги Они стоят 50 рублей, могу себе это позволить? У меня Они смерт, могут себе это цена. позволить чикла. Ну, по 51 моменты. На я бы не, не покупал, но у меня просто рублей. Ну ты отдашь деньги, что, конечно. Да что ты туда? Что ты тут копаешься? Дел вот тут раскрутил. Раз, два, три. Вставил батарейки. Буль, буль. Вставляй. Все. Еще. еще. Смотри, Максим. Смотри, Максим. Это как будь. Все причастились. Кажется, Написали записки. Рома, ты за кого записочки писал? За маму, за Арсения, за папу, за, за папу Арсения и за бабушку А за бабушку Татьяну? Да, и, и, и за мою Молодец. Сам своими руками написал записки о здравии, да? Так, ну что у вас там? Работает, то ли, на указках. Наверное, вы поторопились что-то сделать. Надо вот тут оставить, тут оставить. И вот так вот еще засунуть. По сути, она должна работать. в другую где А ты думаешь, это другой смысл будет? Просто надо не торопиться. Что-то вы не то сделали, наверное. Да, лазерная указка. Наверное что-нибудь не то сделали. Почитайте твои инструкции. по инструкции. Вот инструкция по эксплуатации. Включение-выключение производится нажатием кнопки. Кнопки указывают. Это здесь. Луч лазера светится в дуге. Ну пока mm -hmm. вы yeah, держите кнопку П. Включение-выключение. батареи. Максим, вот замена батареек. Давай раскручи. Погоди, смотри, Толя, как у меня прикольный стекло. Это мое зелье. Оторвал зелье. Ну, ничего страшного. Так, я читаю. Обратно. Открутите крышку. Сзадней части указки. Ставьте повторяйте. Забледает пуля. Пулярно. Плюс направление в сторону крышки. Плюс направлен в сторону крышки. А полярность... Значит, да, полярность вы не соблюдали, наверное. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, два черных в одну банку запихиваешь. Два черных? Не два это просто разорвался один целый. Барсик не понимает, что происходит с резунами. Он не понимает, что это вообще такое. Так, еще одна панка для одного моего пыльника. Да. Да, почему вам нравится с ними играть? Потому что, Потому что они приятные. Приятные потрогай. Да, ну, потрогай. Фу. Нормально прохладные такие Ларся, тебе пульт от телевизора доверяется не, мне не нравится с ними играть мне они неприятные, они как сопли Толя, а ты что, без сыра будешь? это мне сейчас тебе чизбургер приготовлю это мне это Это тоже мне, это Роме а тебе чизбургер Эй, готовится половинка только. так, всем все взяли, да? наверное Куда вот мы все, идем? Теперь? Я его Я его мы, мы идем вот не вот сюда, вот на 7. А вот сюда, на 36 идем. Это ремрота. Идем дальше на ремрота. Так вот, так. наша команда во главе с Максимом. Рядовые барсики Рома. Под руководством командира Максима движутся Ой, дальше. К номеру 36, который он уже исследовал до того. Приходится подчиняться боевому командиру. Бабушка юбки свои подобрала и вперед. Куда ты там пошел? Тут нету звездочки. Короче, аппетит приходит во время еды. У нас мальчики пошли в разнос. Особенно некоторые мальчики в красной футболочке. И поехал на велосипеде и купил столько лизунов, сколько, сколько даже сам не знает. И у тебя теперь, а Рома, у тебя два, да? Вот, вот и вот. Это мои. У тебя три. А, а у меня? А у тебя... Раз, два. Я особо деньги не захочу. Семь? Семь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, восемь раз, два, три, четыре, пять, шесть семь. Семь, да, у тебя три, да, Рома. Нет, но я, мне, а не... как вы с ними играете? Что вы с ними делаете? Ну да. что-нибудь. я а, Вот это да, Рома. Вот это да. Надо эти руки мыть как-то. Да ладно, и вообще. Руки мыть нельзя, а то резоль растворится. Да надо просто немножко воды добавить, не так. А ты же не добавлял не сюда можно. воды? вот сюда я вот сюда добавил. А зачем? Тем более, Ну они... чтобы он не лип, и чтобы он был, он был, был более тягучим. Бар, смотри, ты что, это, это кто другому ему нужен? Смотри, бабушка, подержал, и рука оттворилась. А, рука там отпечаталась, да? Вот мой черный, которого я... Потушил. Осторожно, сейчас ты сел на него прям. Смотри, золотой. Смотри, а вот черный, который я уронил. Внутри его, можно если вот так вот пожнякать, его можно почувствовать грязь. А ты его не выкинул, да? Я его не выкинул, Конечно. Просто уронил и все. Из горя поехал снова на покупал себе. Короче, у Максима осталось 5 рублей денег и заработаны. А у меня, у меня сегодня после получения запаса будет опять 1300. а было 1350. А сейчас тысяча А как у тебя три лизуна? Ты купил три лизуна, а у тебя деньги не исчезли. Как так получилось? Просто, просто у меня еще с, день, с дня ангела, еще мои тысячи где сохранились. Нет, а у тебя было 1300 до сегодняшнего дня? Нет, у меня у меня было тысяча триста у меня было. Изначально. Минус 150, у тебя должно 1200 остаться. Так у меня сейчас тысяча двести пятьдесят. или что-то неправильно посчитал. Ну-ка ты давай по посчитай. Тут у тебя Может Максим быть? за свой счет напокупал тебе. Да, Максим? Нет, я да. А за эти? За эти? А, Рома, блин, смешал их. Рома за эти-то тебе не отдал? За, за эти? Который сейчас ты ездил на велике. Он мне дал 50 рублей, чтобы я на его все деньги купила. А, сейчас, да? А ты ему один сейчас купила, а утром два, да? А утром два за твои деньги. Ну, ну но он мне их отдал, все, нормально все. Так. Все с бульков? Да. Теперь молочко берем. Разрезаем дырдочку. Так. И выливаем все молоко. Вливаем все сюда молоко. Не все. Ничего не, все не поместится. Достаточно. Остальное давай в стаканчик выжать. это выбрось мусорку. Мудка. Вот. Э, так. Сейчас ты будешь держать. А, немножко Там ушла не за пределы, но ну, ничего, еще держи. Так выглядит окончательный вариант наших коктейлей Ты, Рома, себе какой выбираешь? Максим, наверное, приехал Открывай дверь